собрался ставить на Патриот антенну это вот, у меня Патриот и думаю, куда что делать есть, если поставить антенну на багажник то все будет это вместе с кабелем тянуться далеко и не хорошо поэтому я на прямое решение поставить антенну ну, куда-то в крышу либо сбоку, тогда мне придется обтачивать катушку либо посередине но сбоку будет удобнее ее складывать ну и для быстрой установки снял, соответственно заглушку да, пыли тут конечно хватает и наверное застерлили сюда металл здесь довольно таки крепкий, толстый никаких нам делать я на этот раз не буду ни к чему считать. Ну и засверливаться буду сначала самым тоненьким сверлом, потом, соответственно, увеличу это отверстие. Последние десять миллиметров. Убираем заусинцы. Ну, ставить буду серио трехтысячный. Попробуй что-то такое, что-то меня привлекает, то, что она быстро складывается и может при ударе сложиться. Если нет, то, в принципе, есть еще 73-я у меня. Сангу меняешь и ставишь на ее место 73-ю. Тем более, доступ у нее к ней будет быстрый. Так вот, грубо говоря, у меня получилось, что я могу быстро ее снять. Соответственно, при ударе сложится. Изнутри вышла вот таким вот образом никаких усилителей, еще что-то я подкладывать не хочу, считаю это излишним. Это мое личное мнение, да и вот этот вот ребр жесткости здесь жесткость дает очень прилично. Сейчас протяну вперед кабель и займусь соответственно установкой радиостанции. Немного про протяжку кабеля. Снял две заглушки. Открутил ручку, а на спице кабель протянул туда, вытащил. То есть кабель идет здесь у нас. Дальше снял резинки уплотнительные, переднюю ручку. И вон там видно кабель. Вдоль стойки запущу его соответственно в панель. уставить наверное, пола попробую. Через, соответственно, удлинитель буду делать, чтобы особо на как-то не парить. А всю тут можно, конечно, ее за место прикуривать воткнуть. Ну, тут под обогреватель место. Решил туда. Тут снимается все просто. Два винта откручивается, дальше отдергивается и все, то есть даже нижняя часть просто выщелкивается ну вот как-то так получается модуль выхода тангенты здесь все просто вот эти два винта закручиваются на 8 и крышечка сверху ставится а по итогу я вывел кабель удлинителя антенный кабель Осталось еще завести, соответственно, кабель питания и прихреначить рацию куда-то, поставить ее, приделать, прикрутить. Сейчас этим займемся. Так, рацию разместил, соответственно, на крышке предохранителей, есть, чтобы как-то там не заморачиваться, с тобой что-то притянул ее стяжками. Она, получается, очень плотно входит в это вот положение. Удлинитель я примотал сбоку здесь, торчащий скажем так не знаю видно не видно железяки кабеля питания вроде как хватает до самого аккумулятора ну соответственно буду делать с предохранителем насунул вот на такую палочку надел примотал. просунул получается кабель питания в блоке, где идет соответственно все провода Длины его вполне хватает до аккумулятора, до плюсовой клеммы. Сейчас на него посажу предохранитель здесь и подключу радиостанцию. По итогу питание на аккумулятор, соответственно, вот оно. Здесь предохранитель будет 5-амперный, потому что никаких усилителей я не планирую. И здесь, соответственно, забито. Это то, что связано с аккумулятором. Минус взял соответственно с рулевой колодки. Ну или что это у нас такое? Соответственно, с самого корпуса. Плюс аккумулятора и соответственно Запаял последнюю вещь. Осталось поставить предохранитель, настроить антенну и все. Но чуть-чуть надо вытащить. Но... Ребята, на Федюнинского нахожусь. Давайте раз проверим, как принимаете. Если... Поров, на пятерочку тебя